мифы и заблуждения о похудении в области живота. Нужно есть как можно меньше. Это не совсем верное утверждение. Чтобы похудеть, достаточно тратить калорий больше, чем потребляется. Чтобы похудеть в талии, нужны изнуряющие нагрузки. Что касается физических упражнений, то они, как и питание, должны быть сбалансированными. Завтрак не обязательно. Как бы парадоксально это не звучало, но для похудения крайним важным является утренний прием пищи. Если на протяжении двух часов после пропущения организм не получает требуемое количество полезных элементов, замедляется обмен веществ. А уровень сахара падает до критически низкого. Нельзя есть после 18 часов. Если вы будете придерживаться данной установки, то лишите свой организм на 13-14 часов питательных веществ. Это большой стресс для него. Поэтому прием пищи на следующий день скорее будет уходить на пополнение запасов на случай непредвиденного голодания в дальнейшем. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч!